Огромный выбор летних шляпок в магазине Миршапок на проспекте Сизоват, дом 25. Ждем вас ежедневно с 11 утра до 8 вечера.